Привет, пацаны, и как я понял уже дамы меня смотрят, что очень приятно. Сегодня та рубрика, которая редко бывает на моем канале, просто потому что подобная история аля со 100 рублей до драгон в 10, 5 и так далее, мне не особо интересно. Мой канал все-таки больше про историю с большими балансами и так далее. Но сегодня я решил для вас что тут такое записать. Перед этим очень-очень-очень очень важное обновление. Во-первых, хочу поздравить всех девушек зрительниц моего канала с прошедшим праздником спасибо большое что меня смотрите и немаловажно что хочу сказать спасибо за что сейчас конечно же я вам объясню за то что на ролике подгон от подписчиков мы набрали столько лайков что я ну я такое не помню ребят и это в очередной раз меня убедило что вы можете когда захочете надеюсь под этим роликом будет такая же история потому что это всеми любимый лоу баланс и да кстати всем кто купил Оформил спонсорку и ждет прокачку аккаунта на изике. Ребят, каждый день захожу, чекую, когда мне включат подкрутку. Я про вас не забыл, скоро она подкрутка, надеюсь, и рубрика «Прокачка инвентаря подписчика» будет. Еще раз спасибо за то, что спонсорку оформили. Но у нас сегодня целых 220 рублей. Это так смешно. И, кстати, мне обновили промик. Теперь он на 40%, и я пополняю... Я пополняю, ну, конечно, пополняю... Я получаю с него всего лишь 8% написал в техподдержку, потому что здесь лимит у меня был, ну, все, до свидания. Я говорю, ребят, слушайте, ну, у меня вот промик есть, я даже не не стал скидывать ссылку на канал, потому что они, скорее всего, меня и так знают, ну, типа, это и так логично. И говорю, мне нужно продлить промик. Что они делают, короче, когда лимит э, выходит у тебя, ну, типа, все, нет больше промиков. Короче, 40% и мой процент 8. Ну, это прям очень смешно, типа, было, а, было 40, ну, да, мне просто процент 8 меньше сделали. В общем, пацаны промик. 40% Огр, я меньше С этого получаю, очень, блин, жестко Ну, Форос, можно же был нормально Всю эту историю оформить, конечно, это Печально, но, тем не менее, короче, у нас 200 рублей, теперь давай мыслить как школьники. Значит, пошел я в школу, родители дали мне 50 рублей, порылся в рюкзаке, нашел еще 50, сэкономил, не стал есть, продержался исключительно на хлебе весь день. На следующий день мне дали уже не 50, а 100 рублей, и только у меня 2 сотки. Опять продержался на хлебе и воде, и закинул на форс. Теперь нам надо вытащить какой-то интересный скинчик с этого. Так, нужно полностью вжиться в школьника, который пишет, что я не умею открывать кейсы. Закидывает по 200 рублей на сайт, дабы окупиться. Так, сейчас подожди, надо полностью вжиться в это. Я не знаю, как это сделать. Ну ладно, у нас 2 сотки рублей и сразу кейс за 190 передо мной. Блин, я не знаю, какой умный человек так будет делать. Сейчас просто всираем, всираем все. Вот это будет весело. Сейчас, смотри, и армейка. Ну я не умею на... с маленького баланса подниматься. Умелые ручки! Найс. Nice. Клуб очумелые ручки за 80 рублей. Ну, кстати, 100 рублей у нас теперь есть. Так, э, один день в своей жизни мы потратили впустую. Кстати, можем зачитерить потому что у меня 500 бонусов. Но я думаю, это будет как-то нечестно. Ладно, прохладно, шоколад, У нас, короче, 100 рублей. Смотри, 4.9, можем 2 кейса открыть. Я даже не знаю, что тут лежит. Но просто рассчитываем на то, что мы окупимся. Э, так, я два дня не ел. И сейчас форс-дроп может, может подарить мне 60 рубасов. Найс. Nice. Но нет. Я все таки экономил, я ел хлеб э, с водой, собственно говоря, два дня, и нужно как-то подниматься. Давай попробуем на апгрейды закинуть оксидное пламя, боже, да что ж ты будешь делать? Блин, у меня четыре в инвентаре лежат, ладно, попыточки еще у нас, я думаю, будут. Вот, давай 20% поставим, ну вот так, ну что, от 50 рублей, от 5, во, нормально, не, ну это прям вообще, давай даже до 5 поставим. Во, 25%, 20%, как мы все знаем, это прям имба-имбовая. Да блин, я два дня голодал, форс-дроп, ты чего? Ладно, ладно, нет, я в это не верю. У нас хватит денег. Все, все, плохо, блин. Ладно, 20 рублей. Что мы можем открыть на 20 рублей? Вак, бан, поехали. Что тут лежит? Блин, это такой байтовый кейс. Ой, я не знаю, что вообще получится что-либо и как этот ролик выйдет. Ой, это хорошо, это, это круто, это 30 рублей она может стоить. Нет, это не серьезно. Нам нужно больше золота, блин. Слушай, Форс, ну это что-то как-то прям, я два дня не ел, значит. Ты меня купить не можешь. Ну что это такое? Зачем я голодал? Я хотел закинуть баб. Капкина и мне ничего не выдают. Ну что это за история? Ладно, давай немного считерим. Допустим, все-таки первые 200 рублей я проиграл. И решаю закинуть еще 200 рублей. В надежде, что все-таки Форс Дроп захочет порадовать школьника, который два дня, повторюсь, не кушал. Инстаграм кейс. Давай, давай прям на все гуляем. Так, давай, окупится ли наше страдание? Инстаграм. Сейчас выпадет какой-нибудь Гасайн Гусейнов, и все будет классно. Слушай, оно, по-моему, окупилось. Ну, хотя я не знаю, я вот реально... Слушай, оно окупилось! Все, мы можем уже спокойно выводить. Встаньте от меня, я тут, блин, голодал. Мы можем уже спокойно выводить бабки. Мы в плюсе на 170. Не, ну это глупо. Ты типа закидываешь 200 рублей и выводишь 300, и теряешь на продаже 150. Вот это стонкс! Вот это я называю инвестиции в себя и свое здоровье. Она, кстати, А 200 рублей ладно у нас 370 то есть фактически мы проголодали два дня зря потому что первые э, 200 рублей улетели в никуда инвестиции наши не окупились но вторые два дня все-таки дали свои плоды телеграм-кейс я кстати не смотрел содержимое о это байтовый кейс сейчас два дня вкусного школьного э, собственно говоря обеда или не знаю ужина мы поменяли Поменяли на 360 рублей Ну вот, короче, то на то и вышло Ладно, новый заход Кейс Иван Зола Поехали, поехали Как сказал бы Никита Экстрим И надеемся все-таки, что выпадет что-то нормальное Давай, нам нужно кушать Сэвидов Прекрасно что могло бы быть лучше сегодняшнего денечка? Но тем не менее, пока 60 рублей-то у нас плюсом есть. То есть фактически чай дополнительно мы выиграли. Давай, два вот этих шуба кейса. Опять же, не посмотрел наполнение, вообще самонадеянно. Но the 5-7 можно купить. В теории наклеечки тоже. Ой, кому-то ножи выпадает. Вот это богачи сидят. Вот это богачи, наверное, ютуберы. А мы копили, блин, два дня. И то, то, что мы копили два дня, мы уже проиграли. Мы уже следующих два дня долбим. Не, ну вот реально, все поднимаются там с 10, со 100 рублей, я не знаю. Кто. Я понимаю, что на изике я смогу, типа, сотки сделать 20 тысяч рублей. Вообще спокойно. Прям без лишних нервов и заморочек. Потому что, ну там, типа, стопроцентная подкрутка. Как сделать с более-менее адекватными шансами, это я вообще понятия просто не имею. Большая пушка вижу. Большая пушка, она не окупает. А, подожди, 1500. Так, два дня голодовки мы окупили, пацаны. Вот это да! Вот это я вот называю кайф. Можно, конечно, all-in было залететь бы в апгрейды, но нет. Не для того мы терпели, чтобы так резко все взять и слить. Кибер спортивный байтовый очень кейс, я не советую никому. Только увидел наклейку короны Во. И сразу, не-не-не, не не та история, которая нужна все-таки нам. Не он, Неонуар. нуар. Короче, all-in гулять, э, так гулять. 1027 рублей. Вот уже сейчас косарь-то можно было бы вывести. Но, но, но, недостаточно. Оно, наверное, сейчас какая-нибудь, скорее всего Так, М-ку, М-ка М-ка, подожди, это, это Окуп это, это 1800, хорошо 2000 рублей, ребят Две рублей экономия все-таки. И четыре дня голодовки. Дали свои... Дали, дали. Короче, показали результат. Кейс скоростной зверь. Неонуар открыли, давай скоростной зверь. Давай 4 кейса. Слушай, ну косарь есть. В теории уже можно вывести и все. Забыть об этом, как страшный сон. Ну, можно кушать спокойно уже дальше. Неделю питаться. Ну, э два... Три юмпика. Кстати, юмпики могут окупить. Это 720. Потратили мы 700-700. 790. Да, все верно. Водяной кейс. Это что Редизайн кейс, что ли, серьезно? А, это не было водяного, я вообще Перепутал нафиг за заглаком Короче, водяной 10 кейсов, я понимаю, что это Максимально байтовая история Не, ну а прикинь сейчас джекпот из ножей Это уже в школе можно В школу можно будет на Жигули спокойно ездить Бля, ну нет Ну 260, а потратили мы Ой, все, ой, все, я пойду Кейс 8 марта ну, я не знаю, сейчас мне меня отсюда тюльпанчики выпадут. Кстати, в этом году покупал тюльпань, тюльпанчики просто, прикинь, тюльпан один, 150 рублей, дешевле я только находил за 130. Я просто выпал со всей этой истории. кстати, эмочка. Пишите, сколько у вас в, в городе стоят тюльпаны, потому что у нас-то прям жестко. 1500 мы с этого получили, опять же, то на то и вышло, хочется больше золота. И хочется хотя бы, ну, какие-то перчи, там, что-то золото какой-то айтем. Насколько это возможно, я все-таки не знаю, не, блин, ну нет. И что, у нас еще одна попытка должна что что чтобы все это дело купить. Ну, ладно, давай пробуем зайти все-таки в апгрейд, использовать баланс от... Давай мы сделаем до 500 э, рублей. Использовать баланс и, так сказать, ну, чтобы точно 48%. Если эта история не заходит, это будет максимально... Максимально плохой исход для нас. Я не выдержу еще несколько дней голодовки, поэтому я рискую. Я рискую, чтобы забрать свое. Кто не рискует... Кто не рискует, тут ест, блин. Ну 760 рублей. Пацаны, все очень плохо. Что делать сейчас? Я Донт как говорится. Короче, Иван Золо, давай, поехали. Иван, собственно говоря, Золо. Давай ему нос потрем и выбьем, я думаю, сейчас все, что захотим. А, давай, АК, Редлайн, я не знаю, Безлюдный Космос. Кейс-то, кстати, неплохо собран. Неплохо собран, Кейс. Неплохо... Калашек! Это хорошо. Это хорошо. Это прям вообще прекрасно. Сразу 5 кейсов Ивана Зола. Реально кейс крутой. Тут очень много скинов, которые теоретически могут окупить. Которые мало того, что могут окупить, могут еще и выпасть. Фамос, Фамос... Авапка! Авапка, давай, блин, ну, 1200. Ладно. Давай еще иванзола кейсы. Нам сегодня нужен нож. Нужен определенно хоть какой-то, даже самый... Дешевый, блин, нож удар-молнии. Гудубай. Виктория MP9 дешевый. Ну, Виктория... Э -э -э 1500. Не, нормально. У нас опять 1500 рублев. Блин, как же это сложно. Новые кейсы от пользователей. Слушай, кейс за 1450 рублев. Но нет, это дорого. Все-таки мы копили очень долго. Поэтому определенно нет. Есть вот такой кейс. Поехали. Три штуки. Кейс дорогой. Либо все, либо ничего уже. Знаешь, здесь у нас 350 рублей остается и три форс-дроп кейса на на самом деле, дорогущих улетают. <damned> улетают, я все сказал верно. Но отсюда чисто теоретически кортицейра водяной. То есть можно бустануть? О, ножи! Вот это, вот это зажиточные россияне. Ой, водяной! Водяной, бля, пусть он стоит дорого, пожалуйста. Очень долго мы к этому шли. 1500 рублей. Мы можем рискнуть и скрафтить косарь. Вот просто взять и скрафтить одну тысячу рублей. Вот, а, давай поставим от 1000... Тысячи... Ой, до 1000. Допустим, маховый, махровый кварц, ковер, короче, 30. процентов. ни один апгрейд сегодня не заходил. Блин, ну я не знаю, что сегодня с апгрейдами. Я даже 20% пробовать не хочу, потому что у нас на самом деле хай проценты не заходят. Остается косарь, если сейчас эта эмочка не крафтится. Бля, пацаны, я не знаю, у нас косарь остается опять же. Это просто хождение по бесконечному кругу, серьезно. Короче, рискуем на все открыть быстро и выпадает, наверное, ширпотреб онли. Хотя 450... Опа! А вот тут хорошо, тут косарь Ну давай, на одном кейсе задержимся, может получится еще нафармить 600 рублей, потратили мы, по-моему, 700 Открыть фастом Так, ну, опять помойка, 420 Давай, короче, крайние 10 кейсов Если оно нас сейчас отправляет на мусорку 500 вижу, 1000 вижу, это хорошо Это 2300, ребят Блин, это такой реально противный видос Я вот не люблю большие, большие точнее, маленькие баланс, Потому что это так противно фармить С большим балансом, типа, есть шанс Конкретно разгуляться, с маленьким же балансом Такого шанса нет, а Новый Кейс. Это вообще байтовая история и, наверное, глупо, но я попробую. А вдруг нам выпадет сейчас один из двух калашей? Или три Мки, например. Просто представляешь, три Мки. Вот это будет окуп. Я не прошу калаш, я прошу. Так говнища какое-то. Ну, блядь, что это? 480 рублей. Сколько стоит вообще самый дешевый нож, мне интересно. У нас есть 2500. Не, ну, в теории то конечно, мы очень круто окупились. Но самый дешевый нож сейчас стоит, я не знаю сколько. Ну, типа, не 3К, не 4К, не 5. -ка. Боже а сколько он стоит -то? Перчи есть. Ну, перчи, я думаю, проканает за нож. А если мы за 6 что-нибудь поставим? Ну да, здесь уже и бахи пошли, допустим, даже за 7. Вот, тут уже ножички, новые фуксии и тому подобное. Бах. Короче, нужно даже самый дешевый перчи попробовать все таки с 200 рублей вытащить. Насколько это реально, повторюсь, не знаю, ну честно, ребят. гейп кейс, 239 коинов, либо 2000, но это для нас много. Можно типа черный кейс. Давай, короче, черный кейс, я думаю, на все деньги сейчас покрутим. А может быть так оно действительно выдаст, в чем я сомневаюсь. Но это, по-моему, тоже какая-то байтовая история, нужно перед этим было посмотреть наполнение. Картель, картель, хамелеон, нитро... Блин, ну тут говнище. Ну, типа, юсп, я не знаю, сколько, 250... Четыре тысячи! Найс! А мы потратили 2. вот это хорошо. Так, с 200 рублей идем потихоньку. Я привык на изике, типа, знаешь, со 100 рублей сразу до 20-30 миллиона рублей. Ну, это, да, вот это интересно. А здесь, конечно, это все-таки обычные, обычные шансы. кейс есть, я так понимаю, это какой-то ютубер-стример твитчера. Поехали! 10... Кейсов! 10, э, собственно, гайо Гио, кейсов. Не знаю, друг, как твой ник читается, серьезно. Будем он ли рассчитывать на то, что мы с тобой выбьем? Неоновый гонщик! Ха ха хорошо! Хорошо, хорошо, хорошо! И сколько, подожди, сколько самый дешевый перчат стоит? До 5000 рублей. А, их же еще и крафтить надо, боже ж ты мой. А как мы их будем крафтить? Не, ну в теории сейчас можно попробовать, но это типа 4К, ну ладно, давай. Ну потому что реально это будет долго, либо мы крафтим, либо... Найс! Все, ну пацаны, это с 200 рублей перча. Это x сколько? Дву... Так, что, 5000 поделить на 200. Короче, я тут посчитал, это x 27, не так уж и много. Запросить в Steam инвентарь. И что делать? Я хочу вывести перчатки, я, я не ел два дня, как мне их забрать-то? Форс. Я так понимаю, этого предмета просто-напросто нет А почему он не просит его заменить? Не предлагает, точнее При покупке предмета возникла ошибка Круто, сейчас будем ждать, пока он мне предложит их заменить Короче, ребят, я не знаю, я хочу забрать перчи, но они не водятся А если мы попробуем обменять И допустим, у нас всем как, кстати, тем временем А, я обменял все, боже ты мой Подожди, я сейчас... А, нет, не все. Мы же... А, мы же перчатки. Короче, давай пробуем что-нибудь другое. Я надеюсь, получится, потому что, ну, чтобы полностью эксперимент был уже законченным, нужно все таки что-то забрать. Я... О, я заметил ножи 6 тысяч. Ну, блин, их хрен продаж, они типа по 4К стоят. А есть что-нибудь поинтересней Давай на ваху ультрафиолет Хотя сажа самый дефолт Ладно, давай сажу Использовать баланс Ну просто с 200 рублей По факту мы сейчас нафармили уже 7 Там по-моему с лишним тысяч было Найс, я думал оно сейчас не скрафтится Все хорошо Апгрейд есть Так, запросить во, сейчас можно заменить Ну смотри, я меняю на эти перчатки И они опять же не водятся Запроси сейчас, ошибка Это бесконечный круг ошибок в, в, на форсдропе А, не, найс, смотри Это, короче, байт какой-то был А, там типа прайс обновился, все, я понял Ну, надо запомнить, цена на форсе 5400 Сейчас посмотрим, сколько они по факту будут стоить в стиме Короче, ребят, я очень долго ждал эти перчи а, И они по итогу не пришли То есть человек, который их продавал, не принял И все, что я сейчас могу забрать Это Глок 18 пиксельный камуфляж, Но ну, я этого делать не буду, потому что, блин, ну типа Glock 18, его не продать, я думаю, что это оставлю все вот так, ну я реально пытался ради интереса, я не знаю, получится, не получится кратить, потому что ну, ролик записывается уже минут, наверное, 40, мне реально тяжело, 8000 мы сделали с 200 рублей, это реально тяжело, блин. Давай еще раз мы поставим, ну допустим до 7 даже тысяч Ой, что-то я разогнался Ну и тут просто нет ни перчаток, ничего, я не знаю Что, что вообще происходит? Азимов, который был его, также тут нету То есть я не знаю, что купить Есть наваха, ну давай попробуем наваху использовать баланс Просто я не хочу вводить глок Необходимо указать предметы Я так понимаю, что на вахе тоже нет То что-то происходит с ценами я просто, ну, я не могу это, короче Да, на вахе тоже нет, но она подорожала Типа 7500 А, она просто вылетит ну, Короче, я не вижу сейчас смысла Что-то крафтить, опять же, можно перчатки диверсант попробовать Если они скрафтится, оно будет круто Они скрафтились Хорошо, у меня остается вопрос Выведутся ли эти перчатки диверсант У нас уже, круче 10 тысяч Это все с 200 рублей Это очень тяжело Я попрошу вас поддержать лайк Потому что это реально очень тяжело с 200 рублей дрюкаться. Так, ну мы опять ждем продавца, не знаю, как долго это будет. Надеюсь, что это будет быстрее, потому что ну, с перчатками первыми я прям реально ну, минут наверное 15 сидел. Прикол в том, что трейды сейчас просто не приходят. Я не знаю, вообще просто без понятия. Ждем перчи, надеюсь, что все получится. Короче, ребят, сейчас какая-то проблема с трейдами. Я реально уже очень долго жду. И мне просто не приходят э, скины Я показал, что я это все забираю Но оно сейчас не приходит, реально какая-то проблема И я просто не могу забрать свой скин какая-то проблема, скорее всего, со стимом Либо продавцы, ну, не принимают В общем, главное, что с 200 рублей до перчаток Мы дошли, и в любом случае я Что-то выведу, но просто ждать трейд я реально Уже устал, сегодня 8 марта Я накатался, честно говоря, и, ну, просто Очень устал. Всем огромное спасибо за просмотр Надеюсь, на ваш лайки и поддержку Было трудно. С 200 рублей мы сделали 10 тысяч фактически, это... Очень жестко, с вами был человек. Всем спасибо, поддерживайте меня лайками. Всем пока.